Ground, Andrew. <ролк> <ролк> <Magic>. <ролк> Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот. Пизда бачок, блять, бачок потик, нахуй. Убегано! Убегано! Thank you, Watch see out, watch out, watch out! Watch out. out. His name is John Cena! <laughs> Ready for impact. <laughs> Что? С меня и пиздь. Она... Ты вторую жену не хочешь, а? Хочешь? Вот две таких наехуй. Да, потише, маковая, блять. Она меня заменит, когда я болею. Да? да? Come on. come on, come on, come on, come on! No, no, no, no! Oh, no, no, no! Oh, God! Oh, God! Come on! Come on, come on! Oh, shit! I'm just... A chicken! That's all I am! Why don't you Sam from Earth, calling Space Station. Can you hear me? Where do you call? Yeah, oh, like, we'll what number do you call? You son! of a bitch! Rinn? of this? You understand yourself. Who wins Сейчас мы должны спасти Рин. Это гораздо важнее задание. Алик, ну ты правильно поймешь, я, например, а, тебе просто от сердца, да, и а, чисто желаю, чтоб ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. Алик, дай команду. Ну я не такой большой начальник, чтоб давать такие команды. Мама, приезжай, ты меня забей. Ты к компьютерным играм как относишься? Хорошо, они мне нравятся, мне сестра еще не даст. Ты потерял твои Эй, кто Эй, ты Барчавом ну во всю харью, любимые мои мужики. Хорошей погодки и мокрые лодки. Нежных яичек в ладошке милым дамам. Бабла полный дом, чтоб хуй дало то. Холодный водки и жарких лаг... Это не поможет, мужик. Мужик, это не помогает, блядь, это вы. Нихуя себе, блядь! Сколько должен зарабатывать мужчина? Больше 10 тысяч долларов. 200-300 тысяч. Mm -hmm. Ну от полумиллиона. Mm -hmm. Не меньше миллиона. Что за пургу вы тупые, сучки, неси. У меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Давайте на следующий раунд возьмем паузу, я сделаю себе чаек. Чаёк. Чаё. А вот есть? Нет. А сколько стоит? Рубли стоит, блядь! Да The pressure is Опа! <пасы> да! <пасы> Мусор, мусор, мусор, мусор, тупа, тупа, я, а потом брохом начинали братья тупа это я, прожилый Маккензи, его тупа Mask off. Fucking mask off. Mask off. Fucking mask off. Purple cup. Yeah, that's what I've been sipping. Ooh, ooh, got your bitch shame. No she fuckin' strippin'. Ooh, ooh, got the chain, so you know I get the tipping. Ooh, ooh. Oh shit, I'm fucking all... Stay you to что? Стою, бежу. А я привык делать то, что не должен делать. Хожу сквозь огонь. Катаюсь на водных лыжах. Мы тебя два года ждали! Давай, давай, спускайте! <свист> Май, пойду, ладно, Никуда не пойдешь. <свист> <Я свист> -мо, брат! <свист> Абрамс, блядь! Прям на нас выезжает Абрамс, сука, справа! <свист> Едь, уезжай нахуй! Пизда Василий, блядь! Уходи <свист> нахуй! <свист> <свист> Вижу, Прагу, Прагу высадились, это кто высадился? Кто высадился на западе? Здравствуй, сын. If you're У нас в студии гость программы, руководитель Центра Красоты и Здоровья Альфир, Анастасия Идрисова. Здравствуйте. Вот так вот, максималочка to breathe, but that's alright Hush